И здесь же хотел бы рассказать про инсайт курса, потому что дальше конец, к сожалению, последнего слайда нет, но там было бы всего две строчки. Может, даже хорошо, что я это не выделил. Во-первых, это корпоративная социальная сеть, то, что она ну, вообще бывает, то, что корпорация может быть настолько большой, что они могут сами себе сделать социальную сеть. Но для меня это было ничего себе, такое есть. Это было удивительно. И второе, это полосность газет. То есть полосы в газете, они там не просто так существуют, и дизайнятся они тоже как определенный шаблон по этим полосам. То есть тоже для меня это было новость. Потому что газеты я не читаю, я их не целевая аудитория, не мое. Ну, собственно, вот это самое важное. Стоит, конечно, все важно, полезно. Большое спасибо. Но вот, вот эти два момента, это из разряда вау.